Всем привет дорогие друзья. В этом видео у нас будет розыгрыш. Будет розыгрыш монет совместно с проектом Asset. Также от себя я тоже, как обычно, немножечко разыграю денег. Посмотрим лично по моим финансовым возможностям. В общем, как у нас будет происходить розыгрыш? Будет у нас 5 призовых мест. Условия конкурса будут, как и обычно, просты. Это подписка на Discord, на Twitter просто пишите свой ник с Дискорда под э, видео в комментариях. С кошельками немного попозже разберемся, как обычно проведем конкурс э, в прямом эфире, то есть, чтобы все видели, что и как у нас проходит, и каждый получил свой выигрыш. В общем, как бы, с этим у нас все понятно. Единственное, что сделали условия попроще, потому что не всегда получается на определенное количество просмотров, как у по некоторым конкурсам там бывало такое что не достигали скажем так порога для открытия конкурса Ну, с этим думаю проблем не будет поэтому в этом видео мы допустим сделаем 400 просмотров и запускаем сразу же конкурсы каждый получит свои монеты призы будут хорошие об этом я вам немножко расскажу попозже но пока у меня на этом все давайте мужики участвуйте в конкурсе пишите свой ник и в дискорд в комментариях ну, пока все. Давайте, всем удачи, всем пока.